Автоматическая оптическая инспекция внешних слоев. Постоянное увеличение плотности топологии, связанное с миниатюризацией электронных изделий, приводит к снижению эффективности классических методов контроля, таких как визуальный контроль с использованием увеличительных приборов. Поэтому в дополнение к визуальному контролю плат, прошедших операцию травления, применяется автоматическая оптическая инспекция.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 Проверенные заготовки передаются на участок нанесения маски.